Таисия Павалий родилась 10 декабря 1964 года в провинциальном селе Шамраевка района под Киевом в простой семье, где родители любили и умели петь. Семейные неурядицы привели со временем к разводу. После того, как отец уехал жить в другой город, девочка осталась с матерью. После окончания восьмых классов в средней общеобразовательной школе города Белой Церкви будущая певица уехала в Киев и поступила в музыкальное училище имени Глиера на дирижерско-хоровое отделение. Наряду с этим она обучалась академическому вокалу, что позволило Павали в совершенстве научиться исполнять классические произведения, оперы и романсы. Первые гастроли Таисии Павалий прошли еще в раннем детстве. Тогда шестилетнюю Таю местный учитель музыки в составе детского ансамбля взял на выездной концерт, где она блистательно выступила и получила за это внушительный гонорар. По признанию певицы, первые заработанные пением деньги она потратила на подарки для мамы. Профессиональная карьера певицы стартовала в киевском мюзик-холле, куда она устроилась после окончания училища. Сначала начинающая певица выступала на сцене в составе вокальной группы, а затем перешла на сольные концерты. Здесь же будущий «Золотой голос» Украины приобрела первый гастрольный опыт. Она все силы отдавала своей работе, ежедневно отрабатывая по несколько концертов. После победы на Славянском базаре артистическая карьера будущей легенды украинского шоу-бизнеса начала стремительно набирать обороты. 1994 год принес Таисе звание «Лучшая певица Украины» и «Лучший музыкант года», которое она завоевала на фестивале «Новые звезды Старого года». Середина 90-х годов для Повалей стала весьма плодотворным периодом. Несмотря на активную концертную деятельность, дебютный альбом певица выпустила только в 1995 году. В том же году она снимает и первый для себя клип на песню «Просто Тая», которая в то время пользовалась невероятной популярностью. Через несколько месяцев вышел второй клип на песню «Чертополох». Несмотря на то, что легенда сцены была далека от политики, в 2012 году Таисия Павали решила баллотироваться на парламентских выборах в Верховную Раду Украины, куда вошла в составе партии регионов вторым номером. Она была советницей экс-президента Украины Виктора Януковича и порядка шести месяцев занималась активной политической деятельностью, в течение которой создала единственный депутатский запрос. В личной жизни украинской певицы было не все гладко. Первым мужем Таисии Повалей стал композитор и аранжировщик Владимир Повалей. Пара познакомилась, будучи студентами музыкального училища. Тая выступала с ансамблем, где Владимир играл на гитаре. К тому времени он уже прошел службу в Афганистане, был старше девушки на 5 лет. Первое время после скромной свадьбы молодые жили с родителями мужа в Киеве. Летом 1983 года у них родился сын Денис. Оба супруга работали в мюзик много гастролировали. С Владимиром Таисия прожила 11 лет, после чего их семья распалась. После развода сын остался жить с отцом. Дружеские отношения между экс-супругами не сохранились. Но певица старается помогать бывшим родственникам как может. Однажды она полностью оплатила дорогостоящую операцию матери Владимира. Горевать артистке долго не пришлось. На пути успешной и красивой женщины повстречался Игорь Лихута, который на тот момент был одним из лучших барабанщиков Украины и имел серьезные связи в шоу-бизнесе. Эта судьбоносная встреча полностью перевернула жизнь Повалей, Игорь поверил в тогда еще начинающую. Благодаря его стараниям и вере в ее талант Таисия начала действительно побеждать на профессиональной сцене. Поженились они в 1993 году. В семейной жизни звезда спокойно и во всем слушает и поддерживает мужа Игоря, являющегося ее продюсером. Повали дорожит отдыхом в теплом семейном кругу, любит готовить кулинарные изыски и угощать ими родных людей.